Я осталась без шмоток, мой багаж потеряли. Потеряли мы кошелек наш в самолете. Да, да. Всем доброго времени суток. Я осталась без шмоток, мой багаж потеряли. Настроение Потом. очень. Это все Southern Chinese Airlines. Не летайте это. Китайскими авиалиниями лучше не летайте. Просто никакого Задержки на каждой. Да. Багаж да. потеряли прямо на первом рейсе наш. Да. И сказали, если мы его найдем, то мы его вам вернем. А если не найдем, то из него как-нибудь поборетесь. А вообще летим мы в Малайзию. Женька поэтому в Малайзию будет в джинсах ходить. Да, поэтому сходу такой лайфхак: не летайте этой авиакомпанией никогда. Просто никогда. Все, выключай, сейчас Буду Женька, мы пытаемся Алло. снять деньги. Это какой-то кошмар, серьезно, ребят. Если вы в Китай, Физ, Надо просто готовиться к самому дерьмовому. наконец мы увидим бумажные деньги. В России вообще нигде нельзя снять. Главное, чтобы карточку вернулись. Ну, покажи, у них. Да, вообще офигеть. Классно. Спасибо. Блин, мы за эти деньги столько тут проходили. Если поедете в Китай, готовьте наличку в долларах, чтобы обменять ее в банке. Потому что с карты вы нигде потом не снимете. Причем в Дубае, даже в Занзибаре, элементарно можно везде прям было снять. И следите за им багажом. Они как У меня багаж потеряли. Теперь я без вещей. А. Ну. Спустились с Женькой в метро. Хотим мы да. попасть сюда на бержем клуб. Это вроде как пешеходная. Пешеходная зона здесь. Нажимаете метро и станцию. Ну это же самое. Пойдем туда. Там, теперь идем сюда. Welcome to Angio Metro. Короче. Наверное, нужно вот этот. Оплачивай. Не страшно туда деньги. Наверное. Ничего, если ничего не пишешь. Короче, оплачивать может только пятью и десятью юанями. И мы идем разменивать. И нельзя карточкой. Can we change, да? Money. Here. Thank you. Ой. Все по-новому. Это... Это... Выбираем линию. Станцию, которая нам нужна. 16 Запихиваем две десятки Да? Да О, что не Это жетоны А это сдача Офигеть Ничего, такая, круфенькая Отдельная стенка такая, чтобы никто на... не спрыгнул вниз. наконец мы вышли из метро в Китай. Класс. Тут так гушно. Да. Мне как, конечно, вообще... Воздух... Чем-то запах мне напоминает Казахстан и духоту. Так Пахнет Россией тоже делаю. Да. Ну как говорят, на то а мы пьем травку. И вот на рюмках пьют чай здесь, в бокальчиках. Доказали одну порцию риса. Ты, Тарел... ты? Тарелки. Тарелки такие грязные. Накладывай. А, тебе наложите, я ж девушку забыла. Да. Бывает. Вот наш ужин. от 8 юаней все это стоит. Порции огромные, но, конечно, не очень, не сказать, что прям супер вкусно. Но над вами поржу, то что палками не умеете и салфеток не дадут и все. Ох, не выдержали мы Женькой сидеть в аэропорту, поэтому сняли отель на три часа за за 630 юаней. Жене, в Малайзию время 12 часов 33 часа мы получается в дороге провели mm -hmm. Женька день рождения радостная да, ну как в Африке, конечно получше, получше 33 часа перелета я чувствую просто что спать что? уже еще не чувствую нам сказали ехать в поезде, там будет одна остановка и будет багаж. Но не мой. Багаж находится на другой станции, на аэроэкспрессе надо ехать за ним. Батареечком. С трудом нашли где снимают машину. Все находятся на этаже Джей. Потеряли мы кошелек наш в самолете. Да. А обзвонили Гуанчжоу уже, и здесь в аэропорту в КуалаЛумпуре все обзвонили, ждали звонка, пошли в компанию нашу, так какой мы летели, оказалось, что в самолете потеряли, да, вернули, да, вот купили конфеты, теперь отдайте людям, нет, которые нет, нет, нашли. просто. Мы уже собирались лететь обратно в Гуанчжоу искать там, да. потом из Гуанчжоу или в Москву или в калумпур обратно в зависимости от результата. Отдавай. Весь отпуск, короче, у нас вышел бы в самолете. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Теперь едем опять снимать машину. И наконец-то гулять, гулять. Сняли деньги, рингиты. Один молодецкий рентгет равен примерно 16 рублей. Сняли 2000 рингит. Осталось купить Жене сим-карту, 20 wow. ренгит на 7 дней и 9 гигабайт. Сотовая компания лучше всего ловит ДиДжи. Вот нам напишут потом под видео в комментариях, что мы лошара последняя. поделать. Ура, Идем обратно снимать машину. Теперь опять эти лабиринты до машины. Очень непонятный аэропорт мои вещи так никто и не вернул. Их привезут Написали, можно. что нашли вещи, но отправить только в Москву. Вещей. Машину сняли где-то за половиной тысяч рублей на 7 дней. В принципе, совсем недорого здесь стоит. Планы у нас немного поменялись. Сегодня мы на Панкор уже не успеваем на остров. В соседнем городке Лумут. Сегодня переночуем и с утра да, поедем. Едем одевать Дженьку. Да, это вот это все, все мои вещи, которые у меня есть. Больше ничего нет. Наш первый пункт – оплата дороги. Да, да. Существует три вида – наличкой, тач и смарт-так. Да. Приезд налички – тот проезд без рамы. Самый левый обычно. Приехали в торговый центр Медвалей, который считает в самых больших в мире входит в торговых центров. Четыре у Азятов считается несчастливым числом, поэтому в лифте нету цифры четыре. Идет третий и сразу пятый Это этаж. Надо ехать на пятый. Торговый центр просто огромный. На кругу перекресток и еще несколько рядов. Вроде бы Женьки всю одежду купили. Осталось купальники. Ну, там уже на месте. Один из самых больших торговых центров в мире и купальников так мы не нашли нигде в нем. Угу. А Женька все, вырубается. Время 8 часов вечера только. По российскому времени вообще 3 дня. Ну Женек все. Приехали с Женькой на пешеходную улицу, где ночью столики разворачиваются, едой с шашлыками, хотим посмотреть, заодно поесть, придели последний раз днем, а спали мой последний раз? Два дня назад Пробуем кальмара. Нет, сначала не очень, а потом нормально. Слава Богу, дальше нот спайси. Не это а довольно-таки нормальный гострый. <соцентрический кальмар> Теперь второе блюдо. <соцентрический кальмар> Давайте попробуем лягушку. <соцентрический кальмар> Ну как? Похоже на пресное мясо курицы. Такое не соленое, обычное мясо. Не так уж противно естся. Даже знаю, что это лягушка вроде ничего такого противного. Ну короче у нее вкусно. Соус. И напоследок креветка. И теперь креветка. есть креветки. В момент истины. Ну, соусом, конечно, вкуснее. Без вкусного? Ну, паприки было, конечно, получше. Купили дюмсамы, 5 штучек стоит 6,5 ренгит. Не так дорого. Короче, димсамы это наши котлетки. И чем бы они ни были, они все равно похожи на наши. Купили жареную свининку. Довольно вкусно. Очень вкусно. Мы взяли петахаю, джекфрут и рамбутан. Будем продавать. Э, джекфрут. Надо было рамбутан чищенный взять. Ну а теперь поздно. Купили место лимонад лимон С сахаром что он такой слишком сахарный Да Даже лимон не очень чувствуется Лимон чувствуется на губах mm -hmm. Освежает, холодненький такой Но ну, приятный на вкус Пробуем манго Манго очень вкуснее, М -м, вкуснее, чем в Африке. Но ну, ну, я уверена, что с африканскими ананасами, конечно, будем сравнить. Так а это что у нас? Джекфрут. Так. Младший брат дуриана. Не такой вонючий. Ну он тоже не очень. Ну Да, а что то есть их вообще? Ну, в какой Африке какой? сказали, что как хлеб едят с рисом сладенький плотной консистенции с душком мангал мангол лучше короче ешь яблоко яблоко такое полежавшее так самое интересное Драк, драконий я, фрукт что я хотела попробовать я этого никогда не пробовала а как называется драконий фрукт петахая никогда не пробовала ну чем Киви напоминает. Как сладкое, бесвкусное. Сладкое, бесвкусное? Я сладкая. сладкое? Как фигня. Наверное, вот. все в Таиланде лучше они. А у этого нет вкуса. Может, зубами его грызть? Конечно, но... Я же девушка. Похоже на яйцо. Наличие похоже. Ух. По только поскольку. Есть можно. Может, неудачно купили какие-то? На месте маму, потом идет, идет крут, потом дурян, а потом питание. Это дурян не пробовал. Арангутан. Ой, арангутан. А потом Тахай, да? да. Что? Ну все, мы поехали на остров. Счет 280 километров до острова ехать.